Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Рада вас приветствовать и надеюсь меня хорошо видно и хорошо слышно. Если это так, мне сейчас кто-нибудь что-нибудь напишет. Запускаюсь в инстаграмчике. Так, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Очень радствовать в это воскресное утро, но ну, точнее день. У нас сегодня, сейчас секунду, проверю. Ага. У нас сегодня с вами воскресенье, 12.00 по Москве, и как всегда мы встречаемся, чтобы обсудить какой-то вопрос по здоровью. Если мне хорошо видно и хорошо слышно, кто-нибудь что-нибудь напишите. <как> и сегодня у нас по плану мы должны с вами разобрать лактазную недостаточность или непереносимость молочного сахара под названием лактоза. Плюсики поставьте, для кого это прям актуально. Может быть, кто-то исключил. Спасибо большое. Может быть, кто-то исключил молоко из своего рациона, потому что знает о себе такую проблему. Я не знаю, кто исключил, давайте единичку поставьте. Кто пьет молоко с удовольствием, нолики поставьте. Вот, так чтобы мы понимали, какая какой частота исключения молока из рациона или как много людей используют молоко. Потому что сегодня будем говорить на эту тему. Подвисаем и, и подвисаем, да? Ну хорошо, подвисаем, так подвисаем. Ага, вот вижу: Раиса исключила, а, гульза пьет, Наташа пьет молоко. Угу, хорошо. Друзья, виснет. Ну, ничего. Давайте я настроюсь, виснет, да? Ну, хороший у меня интернет. Сейчас еще раз проверю. Зелененькая я, хороший интернет. Ух, ну попробуем, попробуем. А, друзья, быстренько представлюсь. Я Бахтина Елена. Моя специальность вообще-то врач-ушер гинеколог, генетик. Но я поняла, что <coughs> когда человек доходит к докторам это уже слишком поздно бывает очень часто слишком поздно соответственно я очень захотела работать э, именно в профилактике и так сильно захотела что 15 лет назад захотела и стала работать в профилактике а что такое профилактика это разъясняет людям физиологию если человек очень хорошо понимает физиологию собственного тела он соответственно не нарушает ее кто же дурак что ли против себя работать соблюдает эту физиологию не нарушает не изнашивается не стареет. Не болеет, не болеет ну мы конечно все умрем но лучше чтобы это было за столетие туда туда хорошо поэтому сегодня сегодня я хочу вам рассказать о, о молоке, можно его пить, не, нельзя его пить, нужно его пить, нельзя его или не нужно его пить. В общем, мы с вами разберем а, вот эту вот сложную тему. На самом деле, реально сложная тема называется лактазная недостаточность. Что такое лактаза? Лактаза, все, что имеет окончание аза, это фермент. То есть, недостаточность какого-то фермента. Лактаза, да? Хорошо. А что такое непереносимость лактозы? Непереносимость чего? Лактоза это молочный сахар. Непереносимость молочного сахара. Поэтому если не хватает фермента лактазы, то будет непереносимость лактозы, потому что ее не расщепили Вот в этом мы с вами давайте и разберемся. Эту оза, ну, в общем, тут сложно разобраться, но мы с вами справимся. Итак, в норме. Вы пьете молоко, к примеру. Вот, молоко, а точнее молочный сахар попадает в кишечник и там встречается с ферментом, который называется лактаза, и эту этот молочный сахар расщепляет на глюкозу и галактозу. Все, они идут в кровоток, делают свои полезные дела, всасываются через стеночку кишечника. Что бывает, если этой лактазы этого фермента нет? тогда этот молочный сахар сохраняется в кишке и здесь начинаются нехорошие процессы Ну, во-первых он сам по себе на себя тащит водичку из окружающих тканей соответственно будет наполняться водой желудочно-кишечный тракт это будет поносы во вторых этот молочный сахар достается микрофлоре там должна быть нормальная микрофлора а он достается любой микрофлоре потенцирует развитие определенных видов микробов а значит это будет дисбактериоз и из избыточный бактериальный рост, потому что, ну, слишком много микробов, потому что благоприятные для них условия. Какие условия благоприятны? Много молочного сахара, вообще сахара любого много дай, и микробы, конечно же, будут расти и размножаться и благодарить за благоприятные условия. Вот так вот это выглядит, если совсем просто. Дело в том, что у взрослых животных у взрослых млекопитающих ну как бы знаете природа для того чтобы эти взрослые млекопитающие не конкурировали с подрастающим молодняком отключает возможность усваивать молоко Ну, а не все молоко а именно вот за счет этого механизма то есть молочный сахар перестает усваиваться у взрослых млекопитающих лактаза отсутствует это значит все ты уже большой иди и охоться вот примерно такая, такая идея природы вот но человек привилегированное животное и много-много там ну не знаю 5000 лет назад может быть даже больше человек приобрел уникальную положительную позитивную мутацию которая обеспечила ему выживание возможность выживания в этом мире то есть, когда что это за мутация? Он приобрел свойство усваивать молоко не только в, пока он ребенок, но и во взрослом состоянии. И эта мутация позволила выжить большому количеству людей очаги этой мутации позитивные мутации бывают негативные часто но позитивные видите тоже случается вот такой вот очаг мутации этой в современной скандинавии в скандинавских страна здесь люди отлично переносят молоко просто замечательно видите немного в африке и саудовской аравии. То есть на этих частях планеты живут люди, которые отлично переносят молоко. Мутация не дошла, не случилось. В Китае, Индия, Япония, Южная Америка, ну, ну так случилось. И вот там вот люди, так же как взрослые млекопитающие, они а, не могут переносить а, молоко потому что не могут расщепить этот молочный сахар вот такая вот была история я честно говоря прям хочу а, ну знаете сейчас просто модно исключать молоко из рациона почему я сегодня решила с вами об этом поговорить я думаю что может быть вы просто поддались моде поэтому поисключали молоко вот а так как молоко это базовый продукт питания в самом конце об этом скажу мне честно говоря странно а, странно почему этим Занимаются все люди подряд тогда как распространенность непереносимости вот сейчас цену экран покажу вам непереносимость она имеет определенную хорошо изученную распространенность вот процент непереносимости у голландцев у шведов вообще 1 процента это люди которые очень хорошо переносят молоко Датчане 5%, британцы, ну, тут от 5 до 15%, швейцарцы, 10% людей не переносят, 90-то переносят, 90-то переносят. Нас интересуют с вами восточные славяне, ибо мы, они, это до 20%, 16-20% считайте. Немцы тоже 16%. Давайте теперь пойдем в сторону тех людей, которые вообще не переносят практически индейцы сша стопроцентная непереносимость лактозы я думаю что у них и в культуре нет э, употребления молока кисломолочных продуктов тайцы знаете там какие угодно растительные напитки похожие на молоко но это же нет не молоко то да? вот китайцы 93 процентов китайцев не переносят а, а, молочный сахар видите ли мы в своей культуре очень часто а, ну вот мода, да, А давайте подражать, вот модно там восточное течение, йога модно и так далее, Все, теперь мы будем питаться так же, как йоги. Друзья, они совсем с другого континента, у них совсем другой набор генов, у них совсем другие приоритеты в питании, у них совершенно другой климат. Наверное, очень странно, живя там в Санкт-Петербурге, начинать вдруг питаться, как, как будто бы ты индус. Ну, вот я об этом. Ладно, идем дальше по нашей теме. По поводу того, что гены бывают и мутации бывают добрые, уже понятно, да? Пошли дальше. Но непереносимость лактозы вот, допустим, переносил ребенок, все хорошо. Допустим, вам достался тот гет, который не выключает возможность вами переносить молочный сахар в взрослом возрасте но тем не менее мы видим я вам только что показывала процентовочки тех людей которые с возрастом начинают все хуже и хуже переносить этот молочный сахар причем это происходит в возрасте от двух-трех лет иногда в шесть лет начинается иногда с 10 лет это частота непереносимости но частичный непереносимости лактозы доза зависимой возрастает и еще раз говорю для белых американцев и северной европы это в районе 6 15 процентов европа северная с 20 лет только стартует в основном непереносимость лактозы это частичная доза зависимая вот а если говорить о россии то это где-то 16 может быть 18 процентов то есть это уже такая уточнение для того чтобы мы понимали дела по себе все вопросы в конце и не уверена что сегодня буду отвечать на вопросы друзья вот иду дальше иду дальше хм. как проявляется как проявляется? Ну вот тут я показываю прямо на слайдике, представьте себе, как выглядит молочный сахар. Это две молекулы, которые соединены друг с другом. Вот это глюкоза, а вот это галактоза. Вот это глюкоза, а вот это галактоза. Это и есть молочный сахар. Подумаешь, всего лишь нужно разбить эту связь, и организм получит 50% глюкозинок, 50% галактозинок. А значит, энергию, необходимую на все биохимические нужды и так далее. Вот, если этого разделения не происходит, раз, избыточный рост микробов, два, а, а, понос, вздутие живота, боль в животе, может быть рвота, и как мы по, де, по деткам это поймем, а, по, покушал ребенок, у него в кишечнике безобразие, он плачет, у него вздутие, но объяснить ничего не может. Вот так вот это проявляется. Но, но, люди... Которые даже генетически, сейчас расскажу, как генетически понять, есть у вас недостаточность это лактазы или нет. А, тем не менее, люди, которые понимают, что да, я не переношу молочный сахар, спокойно едят, например, мороженое. Вот так вот можно проверить. Не переносишь? Нет, не переношу. А мороженое кушаешь? Вот молочные продукты легко удалить из своего рациона. А мороженое сложно. А, да, мороженое кушаю. Это что означает? Это значит, а, это не абсолютная недостаточность лактазы. То есть сам ген, который кодирует а, фермент под названием лактаза, он жив, здоров и он не битый, он не испорченный вот это ну, сейчас тоже расскажу там разные гены за разные отвечают. так вот люди с непереносимостью лактозы могут спокойно есть мороженое или сгущенку это значит ген не поврежден почему они могут это спокойно есть лактоза Расщепляется а, а, двумя видами ферментов, и по ней может ударить фермент галактозидаза, который ближе к галактозе может ударить вот по этой связи, а может ударить фермент под названием а, глюкозидаза, ближе к глюкозе. И в зависимости от того, какой организм выберет фермент, глюкозидаза или галактозидаза, будет расщепление. Но чтобы ударил фермент, который ближе к глюкозе, глюкозидаза, нужно подсластить, нужно подсластить этот продукт. Вот поэтому люди спокойно едят сладкие продукты, содержащие молочный сахар. То есть есть большая разница ударить ближе к галактозе, или ударить ближе к глюкозе вот по этой связи вот это одна из лазеек которые вы можете пользоваться если у вас э, нарастает непереносимость не, не а, а, лактозы и соответственно этим можно пользоваться угу. То есть, если подсластить продукт, то возможность расщепления молочного сахара вырастет на 80-90%. На есть еще лазейки, которые можно использовать людям, у которых вот, наблюдается нарастание невозможности переваривать молочный сахар. И Натульчик только что подсказала, в детстве пила парное молоко. Вы и сейчас можете пить парное молоко, потому что парное молоко содержит в себе все необходимое для допереваривания компонентов, которые внутри. То есть природа позаботилась, природа понимает, что парное молоко в основном там пьют молодые организмы которые только что родились у них еще слабая ферментативная система им нужно помочь выжить поэтому это называется индуцированный аутолиз самопереваривание молока теми ферментами которые уже в нем содержатся то есть мама о вас как бы подумала да при нагреве эти ферменты ясное дело они коагулируются ну в смысле они разрушаются и и поэтому уже не работает поэтому можно пить парное молоко можно пить сырое которое не прошло термином Химическую обработку и там все ферменты живы или можно нагреть молоко но тогда его использовать или продукты из него например творог использовать в течение часа после нагревания и вот этот индуцированный аутолис тоже будет тоже будет угу. всю жизнь в деревнях была корова были сыты да да да в детстве пила в детстве пила молоко кози гуси густое полезное. я тоже козье молоко но ну не в детстве что-то в детстве кози не пила что-то в детстве были только бутылочные магазинные молоко вот а потом когда выросла моя свекровь первая она была дружна с какой-то козой была знакомая коза, и вот через день приносила это козе молоко. Вот, и я так хорошо к нему относилась. Сначала оно мне очень не нравилось, потому что оно не такое сладкое, как а, коровье молоко, и такое густое, действительно. Но ну, вы знаете, человек к всему привыкает, и я пила это козе молоко, пила, пила, пила, пила. А потом коза, это знакомая, ну не знаю, куда-то делась. А вот, и исчезло это молоко. И я с трудом переходила на обычное а, коровье, потому что мне оно казалось ваше разбавленная и очень сладкая вот ну, особенности такие восприятия и еще один моментик как, как лазейка и почему я защищаю молоко вы поймете в конце почему я защищаю молоко я вот тем людям у которых странности поведения желудочно-кишечного тракта в результате приема молока я вам просто пытаюсь подсказать какие у вас есть лазейки чтобы все-таки оставить смотрите вот чтобы все-таки оставить молоко как ключевой продукт питания в вашем рационе. Можно не молоко оставить, можно оставить кисломолочные продукты. Вот у меня тут миленько получилось, но все-таки я вам сейчас все озвучу. Вот смотрите, 100 миллилитров молока это примерно 3 грамма очень ценного белка. Этот белок очень хорошо усваивается. И это примерно 4,7, ну где-то 5 грамм вот той, того самого молочного сахара, той самой лактозы. Что такое 5 грамм? Это одна чайная ложка сахара. Но только там не сахар, а молочный сахар. Да? Это достаточно прилично в 100 граммах молока. Но если мы с вами сделаем, добавим в это молоко бактерии, которые подвергнут его молочнокислому брожению они это делают за счет того, что съедают молочный сахар. Вот они съедают молочный сахар, происходят промежуточные продукты обмена, образуется молочная кислота, продукт меняет свой вкус, меняет свои свойства, начинает быть более способным к усвоению. То есть ваш организм, ваш организм спокойно его может усваивать. И что происходит? Вот кефир, допустим, кефир нежирный уже не 4,7 грамма лактозы а 3,8 уже меньше а если я сделаю а, творог нежирный то там вообще будет очень мало там практически весь молочный сахар съеден 1,2 остается молочного сахара так, а если ну, сыр тофу это вообще не молочный продукт что он здесь делает, это соевый продукт а, вот Так, молоко натурально, творог вот еще творог а, 9% для жирности 2 грамма лактозы там всего лишь это ну, очень мало, это ни о чем так почему в йогурте фруктовом 15 грамм сахара потому что там лактоза тоже всего лишь 2 грамма но он фруктовый да, фрукты бухнули и соответственно глюкоза уже пришла и фруктоза из фруктов так, так что это ну как бы это не кисломолочный продукт это, это промышленный продукт мы такое не едим брынза посмотрите в брынзе боже такой классный продукт 17 грамм белка и при этом вообще отсутствует какая-либо лактоза, то есть все палочки молочно-кислого брожения сожрали ее и вообще ничего нет. Можно использовать людям с непереносимостью лактозы? Конечно, может, потому что там ничего не переноси. А сыр фета два с половиной грамма углеводов. Ну давайте так. Творожную массу мы не обращаем на нее внимания, потому что туда бухнули сахар это промышленный продукт, да? сырники из творога но тоже много а, углеводов стоит он ну, потому что хозяйка туда а, бросила какой-нибудь крахмал или муку ну, это тоже странно да из хорошего продукта под, под названием творог любая хозяйка может сделать сомнительный продукт который к тому же еще и жареный непонятно на каком масле и еще один час своего рабочего времени вбухнуть в эти сырники странно сыр сулугуни вообще отсутствует Молочный сахар классно. Плавленный сыр не продукт питания. Вот сыры твердые. Боже, 23 грамма белка, очень качественного, и и и вообще отсутствуют углеводы. Обалдеть! Ну, давайте сливки посмотрим: 3,7 грамма углеводов это молочный сахар, и сметана ну, 3,2 примерно тоже понятно да вот это я вам для чего сказала. это я вам сказала а для того что если поменять свойства продукта было цельное молоко мы его скислили молочно кислыми бактериями или молочная другими видами бактерий мы его скислили и получили продукт уже можем получить вообще без лактозный продукт это очень круто теперь разберемся вот реально ли у вас генетическая может быть ли у вас генетическая лактазная недостаточность или не может быть и как относиться к исследованиям которые сейчас очень много на генетику если у вас указала что битый ген что там есть мутация Итак, смотрите просто экскурс в генетику, да как там все устроено. В общем, у нас в молекуле, в ядре каждой клетки есть спиралька такая, которая содержит о нас всю информацию. Это молекула ДНК, вот такая спиралька. Если мне нужен фермент под названием лактаза, то я, как клетка, да, иду в молекулу ДНК, раскручиваю она же спиралька, очень плотно заверченная, раскручиваю нужную мне зону локус, там, где хранится информация о структуре молекулы фермента под названием а, лактаза. Вот. А с этого фрагмента происходит считывание информации генетической это делает информационная РНК. Потом информационная РНК уходит назад в цитоплазму клетки, возвращается из ядра и на нее, как на матрицу, вот один нуклеотид РНК-шный, он кодирует три последовательность из трех аминокислот. И вот эти Тременные кислотки, три кислотки начинают собираться как бусики, как бусики, и формируется молекула фермента, в данном случае фермент, который может расщеплять молочный сахар. Хорошо. Если этот фрагмент в ДНК битый чем-то, кем-то битый давно, вот от мамы попался битый и от папа попался битый, то будет проблема. То есть все это произойдет все считается все вернется в цитоплазму соберется белок но он не будет рабочий потому что что такое битый фрагмент испорченный последовательность днк не то чтобы обеспечить формирование рабочего фермента который расщепит ваш сахар молочный так вот <coughs> ген который кодирует вот эту лактазу он содержится в молекуле днк но тут особенность. Если он этот ген, который, давайте сразу его покажу, их на самом деле патогенных генов два. То есть, вот эти гены, которые кодируют последовательность аминокислот в лактазе, два патологических гена. Если по ним будет собираться этот, этот белок, то этот белок никогда в жизни не сработает. И генетика, она только развивающаяся, поэтому еще обследовать 6 других генов, вероятно патогенных. вероятно патогенных. Но если бы у вас был битый ген вот этот РС на 36 заканчивается, или РС на 37 заканчивается, вы об этом знали миленькие об этом узнала бы ваша мама при вашем первом грудном вскармливании потому что вы бы, у вас был бы жидкий стул если бы вы вот новорожденный до да? беспокойство проблемы с весом вообще не набирали бы вздутие живота невероятное ор крик потому что это больно и в анализах какашек было бы высокое содержание сахара вам бы поставили эту недостаточность лактазы или непереносимость лактозы уже на первом году жизни. Это абсолютная непереносимость молочного сахара. Поэтому, если вы когда-то пили молоко, в детстве пили молоко. Вам бесполезно смотреть вот именно этот генетический анализ и вот эти два патологических гена. Они у вас не патологические, они у вас нормальные. Но с разбираемой нами сегодня ситуацией не все так просто. Кроме вот этих генов, которые кодируют фермент, еще есть гены активаторы, которые разрешают считать последовательность гена или не, ну, не разрешают, не запускают это разрешение. И они находятся там же, рядышком на 21-й хромосоме и контролируют сохранение способности формировать вот эту вот последовательность, то есть формировать фермент под названием лактаза. Соответственно, эти гены-активаторы могут быть включены, а они могут быть выключены. И от этого зависит: вы вообще, когда будете расти, сохраните способность переваривать молочный сахар или не сохраните эту способность. И вот давайте поговорим об этом гене. Если об этих двух, которые которые обеспечивают неправильную структуру лактаза, мы уже поговорили, нужно поговорить еще о гене, который называется MCM6, потому что это главный регулятор считывания гена лактазы. Он либо разрешает, либо не разрешает. И помните, я вам говорила, классная мутация произошла, что это появился такой ген, который разрешает считывать информацию, до самых до 100 лет. Пожалуйста, хоть в 100 лет пей молоко и все будет хорошо. Но э, наш ген, э, генный аппарат он не очень устойчивый, поэтому даже такие позитивные мутации, гены, которые имеют позитивную мутацию, они тоже могут портиться. И соответственно, эта новая мутация уже будет отключать ген-регулятор. Э, и вот смотрите, это очень интересный генетический анализ MCM6, его мне иногда приносят люди. Вот смотрите, говорит, у меня а, полная непереносимость лактозы. А я смотрю, вот допустим, вот этот, а, видите, на месте 13910 тимидин на цитидил поменялся, на цитидин, и, соответственно, уже будет не та последовательность аминокислот в ферменте, понимаете? И к чему это приводит? Если вот эта митация на цешку произошла, мутация, и одна цешка от папочки досталась, другая цешка от мамочки досталась. Нам тут пишет неспособность к усвоению лактоз. Но, друзья, это всего лишь один из генов, который позволяет считывать. Наш генотип это сложная вещь. Скорее всего, он не единственный, а есть еще другие какие-то. Да, с этим произошла мутация. Но мне приносят анализ люди, вот с гомозиготы ЦЦ, говорит боже, я не способна усваивать лактозу. получить она мне задает вопрос, я не способна усваивать лактозу. Я говорю, а как у вас вообще с, с молоком? он говорит боже, до тех пор, пока я сдала этот анализ, я спокойно пила молоко и у меня все прилично усваивается. Друзья, да, вот, например, вы помните, я вам показывала, японцы, они в белой там зоне, да, у них э, примерно 95% процентов людей не усваивают молочный сахар. Но и японцы, это зависимый процесс, я вам говорила, зависимый процесс, они могут выпить стакан молока и достаточно прилично его обработать, и у них будет ни вздутия, ни боли, ничего. Но если выпить литр молока, все это будет. А если держать дозу, вот такую для себя дозу, то ничего этого не будет. И даже вот у этих гомозиготов, еще раз объясняю почему, потому что сами гены нет патогенных, не битые гены, которые кодируют эту лактазу, они нормальные. Но особенность с геном регулятора, но их много генов регулятора. Смотрим, читаем. Если у вас выявлено, что вы гомозикота ЦЦ, не способны усваивать лактозу. Женщины в постменопаузе, это нам говорит, разъясняет генетик, имеют большой риск развития остеопороза. Требуется назначение препаратов кальция это о чем это я вывожу когда я говорю о генетике все равно я вывожу на питание да у меня задача сегодня сейчас исключать молоко из своего рациона это просто очень модно писк моды как когда-то было модно исключать яйца сливочное масло вот теперь да мясо мясо очень модно И ты если ешь мясо то ты просто вообще не модный человек вообще вот, а теперь модно еще и исключать молоко. Так вот, если вы модные и исключили молоко по любой причине, по причине, что модные, или по причине, что ну, не, не перевариваете вы его, да, знаете, что вы в такой серьезной группе риска по остеопорозу, потому что, ну правда, литр молока дает суточную потребность в кальции, литр никто не пьет, но все-таки, просто вы должны знать об этом. Если вы гетерозигот, от мамочки получили нормальный ген, а от папочки тот, который выключает вам возможность переносить лактозу ну, после 20 лет, то... Это вариабельная лактазная активность, что такое вариабельная? Все зависит от дозы, все зависит от состояния вашего желудочно-кишечного тракта, даже от настроения, даже от того, с чем вы сочетали эту лактозу, даже от того, подсластили вы ее, скислили вы ее, вот от всего этого. Вариабельный уровень лактазной активности у таких людей часто развивается вторичная лактазная недостаточность. Понимаете теперь меня? То есть у нас куча вообще моментов, которыми мы можем руководить, несмотря на то, что у нас а, а, гетерозиготная вот эта мутация. Но есть гомозиготы по хорошему гену, вот этот ТТ, да, легко усваивается лактоза, хорошо переносится все молочные продукты. Разъяснила, да? То есть не пугайтесь, если вы получили такой генетический анализ. Это еще, ну как бы не значит, что вы никогда в жизни не сможете переваривать молоко и кисломолочные продукты Итак, давайте мы с вами повторим бывают виды лактазной недостаточности врожденные когда бит ген в котором закодирована сама последовательность вот этой лактазы ничего не поделаешь ничего не поделаешь но это вы знаете на первом году жизни транзиторная у недоношенных недоношенные детки имеют еще не отработанный ферментативный механизм поэтому они плохо могут переносить этот молочный сахар но потом все налаживается потому что вот эти гены РСК резки у них нормальный вот бывает недостаточность второго типа она связана с вот этим геном регулятором считывания он либо разрешает считывать последовательность либо не разрешает. и друзья то к чему я вела очень часто Чаще, чем это записано в генах, функциональная или приобретенная лактазная недостаточность. Это вы навредили своим бескрышным пищевым поведением. Может быть, когда вы были, еще учились в университете, вы не думали о том, что вы там едите, как вы там едите. Как многие гордятся, я ем раз в сутки. Молодец. А ты подумала о том, как ферменты будут готовиться, есть ли у них возможность готовиться она ест раз в сутки сразу все побежали считывать информацию о лактозе и так далее о лактазе и так далее все сразу раз в сутки а все остальное время сидят и курят бамбук понимаете в чем дело так вот функционально или приобретенная недостаточность как мы приобретаем недостаточность лактозы не Недостаток не лактазы, боже, неправильно. Я сама путаюсь, лактоз, лактаза. Так вот, а, получал человек лактозу, молочный сахар. Но мы ввели а, а, элиминационную диету. Ну, в смысле, я тоже пользуюсь элими, элиминационными диетами. Но я не забываю 600 раз сказать, элиминационная диета ⁇ это не на всю жизнь миленький. Иллюминационная диета это практически, вы слушайте, если вот такая полноценная иллюминационная диета не только насчет молочных, но насчет глютена, насчет молочных кисломолочных продуктов, там и яйца, и пасленовые исключается и бобовые исключается И на чем ты остаешься? Ты остаешься на, на куриной грудке и на капусте брокколи. Так вот, она не навсегда миленькие. Когда вам дают эллиминационную диету, вы у нутрициолога спросите, а на какой промежуток времени, если он скажет навсегда, бегите, бегите вы от этого нутрициолога. Потому что это человек, который посадил вас просто в ежовых рукавицах, зажал и посадил вас в клетку, в пищевую клетку. И не только вас и ваше сознание, и вы не будете себя ощущать счастливым, но и клетки ваши, потому что клетки требуют набора, веера, из аминокислот, а это только из... Ам, ам, очень разнообразной пищи можно получить из жирных кислот, из витаминов, из минералов, а вы сидите на очень ограниченной диете. И клетки говорят, да, а это долго еще вообще будет продолжаться, а вы даже не знаете ответ на этот вопрос. Но я сейчас о молоке. Получал человек молочный сахар, мы ввели и элиминационную диету. Вот, и э, забыли сказать, когда она завершается. Что происходит? Мне нужно считать вот э, с молекулой ДНК вот эту вот последовательность. Вот эту вот последовательность. Раньше она считывалась. Регулярно, потому что потребность в этой лактазе была регулярной. А теперь я на год села на элиминационку убрала это молоко, и она, ну зачем ее считывать регулярно, ну как бы дурных действий не хочет организм делать. Тогда эта, эта последовательность, она очень-очень архивируется, накручивается. На что? Она накручивается на белки, которые находятся в хромосомах. Это называется... Гестоны очень-очень серьезно так накручиваются, и все. Ген есть, он работающий, все хорошо. Но его так сильно заспирализовали, что чтобы опять его распиралить, нужно давать лактозу в небольших количествах, как будто бы вы ребенок до первого первого года жизни и мы вводим прикорм да в небольших количествах как отреагирует отреагировал а еще немножечко больше хорошо отреагировал. а еще немножечко больше то есть опять развивать эту способность вы меня поняли как достигается функциональная недостаточность лактазы в результате того что мы убрали продукт потом эта клетка поделится и образует две дочерние клетки а вот эти гистоны, на которых вы на ли нужный вам фрагмент ДНК, они это как бы по наследству передается. То есть молодая клетка она будет не помнить, что у нее там есть такая информация. А вообще был ли ген кодирующий лактазу, может быть его и не было вовсе. И еще один вариант функциональной недостаточности лактазы исправлен на слайде. Вот это любая болезнь желудочно-кишечного тракта или вы плохо выделяете жел желчь может у вас перекрут желчного пузыря и так далее. Отсюда начинаются все ферментативные недостатки. Или вы как-то повредили слизистую оболочку своего желудка, что она плохо переваривает белки, недопереваренные белки идут ниже, раздражает слизистую, слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки. В общем, любое недомогание или болезнь желудочно-кишечного тракта повышает риск непереносимости не только молочного сахара, а козыгин а другие белки вообще риск э, есть но не до пищу поэтому я говорю друзья за свое право питаться разнообразно надо вообще бороться за свое право переваривать пищу надо бороться Иначе нарастающая патология желудочно-кишечного тракта и, соответственно, дефицит белков, жиров, углеводов, витаминов и так далее оставят вас когда-нибудь на кашах, сухарях и курином бульоне. А это жизнь неполноценная. Вас друзья в пиццерию пригласят, а вы не можете переварить. Вас друзья пригласили на шашлыки, а вы сидите рядышком, свой куриный бульон пьете, потому что это единственное, что вы переносите. Ну, друзья историю хотите расскажу приходит ко мне девочка 23 лет Я в книге даже описала вот она вегетарианка и приходит ко мне на консультацию лена помоги и говорю что такое вот говорит вообще ничего не перевариваю ем капусту не перевариваю ем кашу не перевариваю ничего не перевариваю А она уже прям на такой иллюминационной диете Мясо не ест, рыбу не ест, яйца не ест, молоко не пьет, а, там, глютен не ест и так далее. Вегетарианка, Я говорю, «Как, как давно ты вегетарианишь? Она говорит, с 17 лет. Что тебя сподвигло на то, что ты в 17 лет стала вегетарианкой? Она говорит, у меня не переваривалось мясо, мне было плохо от мяса, от молока, от всего. Я решила, что это непереносимость продуктов животного происхождения, ведь огромный пласт продуктов, она... А, все, животное не буду есть. И перестала есть на 5 лет животное. То есть тогда у нее был сбой пищеварения, вместо того, чтобы настроить свою пищеварительную систему нормальное переваривание пищи, она просто что сделала, убрала эти продукты. Молодец! И через пять лет что у нее? Лучше стало переваривание. Да у нее точно такое же глючное переваривание еще более глючной чем тогда потому что она убрала очень много ценных продуктов из своего рациона и теперь она даже ничего не переваривает и вот мне пришлось ей это разъяснять ей все равно придется получить новое право питаться разнообразной пищей и научиться переваривать еду я по поводу лактазной недостаточности. Как у детей диагностировать? Все равно же диагностировать надо. Это проба Бенедикта. Для детей первого года жизни только в какашках определяют сахар. Только для них. Почему только для них? Потому что у них может быть, еще раз говорю, битву тот самый ген, который прям лактазу кодирует. Вот. А у взрослых так не получается, потому что вы уже о себе все знаете. И у вас а, эти гены здоровы, только ген-регулятор. Да? Помните, с ним может быть проблема. Поэтому у взрослых дают нагрузку лактозой. Молочного сахара дают 50 грамм, а так как это дисахарид, он, если у вас есть фермент, расщепится на глюкозу и галактозу, и глюкозу вы увидите через 15 минут в крови. Что тут непонятно? Элементарно ватсом. Можно и не лезть в геном. В геном можно не лезть. Косвенная диагностика еще есть. но совсем косвенная. Если вы плохо переварите молочный сахар, то у вас синдром избыточного бактериального роста. То есть кишечники растут кто угодно. И эти кто угодно будут давать много водородов в дыхательном тесте. Это дыхательный аппарат Лактофан. Тест дыхательный. И это, эти водородики вы увидите в этом тесте. То есть это в выдыхаемом воздухе, повышение концентрации протонного водорода в выдыхаемом воздухе. Но это не диагностика только недостаточности, лактазной недостаточности. Это диагностика избыточного бактериального роста, бактериального загрязнения кишки, в том числе при проблемах с лактозой. И еще одна лазейка. Ну, допустим, вы все-таки считаете, что у вас вот эта частичная непереносимость молочного сахара, но можно даже использовать молоко, но без лактозы. Как его делают? Просто разъясню. Получает путем применения и мобилизированной лактазы. То есть, лактазу уже можно синтезировать, ее можно распределить на носителе. и этот носитель помешивает молоко, которое содержит молочный сахар, помешивает настолько длительно, чтобы 98% процентов молочного сахара в молоке расщепилось и вы получаете нормальное себе молоко но в нем уже практически нет этой лактозы и оно будет слаще потому что мы молочный сахар ну не совсем сладкую вещь разделили на глюкозу галактозу а глюкоза очень сладенькая все это вы можете использовать вот для чего я все это все сегодня говорила? Ну, мне и самой было важно все-таки это проговорить, вы высказаться. А с другой стороны людям намного проще, ну как бы меньше страхов вообще использовать те или иные продукты питания, если человек понимает вообще, как оно там все устроено. Я должна вам сказать в пользу молока, что это очень ценный продукт, это базовый продукт питания, как ни крути. Его пищевая и биологическая ценность очень высоко, выше, чем у других продуктов, даже встречающихся в природе. Содержит 120 различных компонентов в одном молоке, причем 20 аминокислот, 64 жирных кислот, 40 минеральных веществ, 15 витаминов и еще и ферменты в, при, в, при, в придачу если вы используете 1 литр молока, не надо литр молока использовать, мы можем разные продукты им питаться, но все-таки человек, который выпил вдруг один литр молока, он полностью покрыл свои потребности в кальции, то есть по кальцию это основной продукт питания молоко, кисломолочные продукты, сыры, во всем остальном вообще очень маленькое количество, очень маленькое количество, вот и в э, молочном ну, и в жирах потребность суточную в жирах и в фосфоре на 53 процента закрыл себя по белку на треть суточная норма закрыл себя по витамину А и С тиамину и где-то на четверть закрыл себя по энергии представляете как это важно и при этом всего лишь 65 килокалорий никогда я в жизни их не считаю но вдруг вы считаете что странно для меня но все таки а Юрий Гончаренко правильно сделал, сбросил конспект здоровья по доперевариванию пищи. Это к вопросу о том, что вы, только вы можете отремонтировать свою способность переваривать э, пищу и, соответственно, э, сделать так, чтобы ваша пища была разнообразна. А теперь по поводу кисломолочных продуктов. В культурах абсолютно любых стран содержится информация по кисломолочным продуктам. Это очень важно для выживания нормальной микрофлоры кишечника. У современного человека, который отказался от кисломолочных продуктов, я вообще не знаю, как ему сохранять нормальную микрофлору кишечника. Который один стресс и она погибает. Один антибиотик и она 6 месяцев вдохлая. А это полтора килограмма, как ваша печень. Это рабочий орган, который делает огромное количество разной деятельности. Не буду на эту тему, если я туда уеду, я еще на три часа задержу ваше внимание. У меня прям была отдельная тема на ютубе по поводу нормальной микрофлоры кишечника, это очень важно. Тогда и кожа будет чистая, и во влагалище будет порядок, и ротоглотка будет порядочная, без всяких хронических танзелитов. Но и в кишечнике будет полный порядок, и иммунитет будет работать. Продукты молочно-кислого брожения, друзья: творог, сметана, простокваша, ряженка, варенец, ацидофилин, йогурты, сыры. Это молочно-кислое. Это есть палочки молочно-кислого брожения. Как они работают? Они расщепляют молочный сахар, образуется в результате молочная кислота, а молочная кислота, она а, створаживает казеин молока которые и так хорошо усваиваются, но будут еще лучше усваиваться. И соответственно усвоение значительно повышается. Но есть еще одна группа кисломолочных продуктов, это продукты смешанного брожения. Там и молочное молочно-кислое, и спиртовое брожение. Это кефиры, это фруктовые кефиры, это ацедофильно-дрожжевое молоко, ну, то есть, ну да, молоко, кумыс, курунга, шубат здесь какой механизм смешанного брожения с молочной кислотой еще образуется из молочного сахара спирт углекислый газ или летучие кислоты тоже усвоение растет в разы но при этом вы так и получаете продолжаете получать из 100 миллилитров кисломолочного продукта например кефира 3 грамма белка при этом молочного сахара там ну, меньше от меньше до практически нет а теперь, друзья, я должна сказать. Вот я же, в общем, я закончила медицинский университет в девяносто девятом году, и при мне разворачивалась пропаганда против жиров, против холестерина, против сливочного масла, против яиц. И я участвовала не в пропаганде, но я была объектом этой пропаганды. То есть в определенный момент я подумала, что, ну действительно, это же научно обосновано. Все мои профессора об этом говорят. Зачем же мне сливочное масло подвергать себя такому такой опасности, что холестерина так много будет в крови? Я буду не сливочное масло использовать, а раму. Только потом я как бы осознала, поняла, что сливочное масло это. Молочный, кисломолочный продукт, натуральный, что в любом случае а, тот холестерин, осаждая, который осаждается на стенке кровеносных сосудов и участвует, а, и участвует в атеросклеротическом процессе, он только внутри образуется, а не снаружи, которые я даю. Это я потом поняла. И потом я поняла, что когда я намазывала на хлеб раму, я использовала трансазомеры жирных кислот. Это ужасно. Это именно то, что травмирует а, и приводит к атеросклерозу. По поводу яиц. Вот исчезли наши из нашего рациона яйца. Многие испуганы до сих пор и яиц не кушают вообще. И что это? Это в трех яйцах суточная норма по фосфолипидам Обрала, убрала одно яйцо и все. Да, я знаю, что нет звука, потому что мне дочь позвонила. А я забыла выключить. Друзья, извините, вынуждена прекратить свою трансляцию в Инстаграме. Сейчас, извините, я тут уже немножечко поработаю, чтобы не пропало. Вот опубликовать. <клёх> понимаете и мы исключили яйца и соответственно перестали получать фосфолипиды а фосфолипиды я тоже читала лекцию зачем нам нужны фосфолипиды для построения головного мозга для построения печени для того чтобы быстро нервные импульсы бегали в общем там просто невероятное количество всяких забот в этих фосфолипидов Попробуй, не дай вот, а, а теперь а, гонение насчет молока. Когда я поняла, что это прям гонение насчет молока, я прям не поверила. Как так, друзья? Но потихонечку живешь в этом обществе, слушаешь за и против и пропитываешься этим. Пропитываешься. Уже думаешь, может действительно молоко не надо? Может быть действительно как-то оно вредит? я вот я как человек нормальный который в этом историческом фрагменте живет я действительно могу так о себе сказать так что мне пришлось прям взять и порыться друзья мои к чему ведет ограничение молока и кисломолочных продуктов вычеркивание их из рациона современного человека ведет к старости Потому что в старость в моем понятии это гиперпаратериоз, не буду о нем сегодня рассказывать, возьмите и загуглите. И кишечный дисбиоз. О кишечном дисбиозе уже частично сказала: человек, который имеет кишечный дисбиоз, а их 95% людей на планете Земля никак, ни, никакого разговора об иммунитете вообще нет. Никакого разговора об иммунитете нет. Никакого разговора о, нет о нормальном переваривании пищи, о нормальном настроении и так далее. Но не буду углубляться. А вот гиперпаратиреоз это прям по, по клинике это старость. Это люди, которые всю жизнь недополучают кальций с продукта питания. Всю жизнь недополучают. Еще раз говорю, без молочных продуктов это сложно. Соответственно, в их организме образуется гормон паращитовидной железы. Вот они паращитовидной железы на обратной стороне щитовидной железы. Вырабатывается этот парад гормон. Этот парад гормон идет в костную ткань и говорит, там есть такие ребятки, фиброкласты, не фиброкласты, а остеокласты. Остеокласты. Погрызите, пожалуйста, немного костной ткани, чтобы ионы кальция вышли в кровоток. А то хозяйка ненормальная, она кальция не дает. Фиброкласты говорят, хорошо, грызут костную ткань. Она становится остеопорозной, хозяйку клонит вперед, у нее старческая шаркающая походка, у нее зубы вываливаются, остеопороз биолярных отростков парадонтоз, у нее шепелявая речь становится и так далее. Но кальций в ее крови будет нормальный, потому что костную массу вечно грызут. Кальций нормальный будет. С, да, забыла сказать, что с молоком еще приходит какое-то количество витамина D. Недостаток витамина D приводит к тому, что даже если она ест какое-то количество кальция из пищи, он не, сва, не усваивается, не выпадает в кровоток. этот кальций. Вот гиповитаминоз по витамину D. То есть всю жизнь не знает, какой уровень витамина D у нее и всю жизнь не додает кальций. Всю жизнь теряет кальций из своих костей. Этот кальций, он может даже быть в избытке в крови тогда он осаждается в виде кальцинатов везде люди у меня спрашивают лена у меня кальцинаты надо ли пить мне кальций Я говорю «У вас кальцинаты потому что вы всю жизнь не пьете кальций вот и все вот и если вы почитаете клинику гиперпаратериоза вы поймете что это старая брюжащая женщина с ужасным настроением с кучей болячек, болячек, с желчекаменной, с мочекаменной болезнью, с высоким артериальным давлением и так далее. И ограничение молока и кисломолочных продуктов ведет нас к гиперпаратериозу, кишечному дисбиозу семимильными шагами. Поэтому думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Сейчас быстренько отвечу на те вопросы, которые уже сформировались. Сейчас, э, извините, мне просто, если я этого не сделаю, исчезнет э -э, эфир. назовем ее достаточность лакта. Угу. Хорошо. Да. Да, э, э, спасибо, Юра, потому что что-то я не знаю. Сегодня, когда я готовила эту презентацию, у меня в голове столько всего крутилось. Вот, э, блогеров там много, и знаете, вот иногда спрашивала человека, а чё вы исключили молоко из питания? Он говорит, о, у меня такое слизиобразец, а вот ну странный ответ вот, знаете слизи образования на одной стороне весов и вот все что я вам сказала о здоровье до да, возможности и праве ваших клеток получать все необходимое на сегодня с другой стороны весов и смотрите что перевесит готовлюсь домашнего молока моцареллу йогурт людмила ленин да, на флоре очень вкусно друзья значит домашнее задание вы после эфира идете собираетесь во-первых на прогулку да, на прогулку нужно часть отходить вот заходите в ближайшую аптеку и покупаете спросите какие у вас есть закваски за какие у вас есть закваски и купите парочку заквасок и будет вам интересно различные виды микробиков получите. если вы уже зарегистрированы в НСП попробуйте пожалуйста бифидофилус флорафорс это очень качественная закваска берете молоко желательно от знакомой коровы его нагреваете, оно остывает до 40 градусов Цельсия, берете небольшое количество этого молока. И туда 3, и можно 4 капсулки. Ну, для начала 4 капсулки бифидофилус флорофорс. Очень тщательно вымешиваете. Берете стерильную баночку, стерильную баночку, чтобы, ну знаете, не было примеси других микробов, вот эту вот болтушку, которую вы сделали, на одной этой стерильной баночки, и сверху наливаете вот все остальное молоко. Задача, чтобы все перемешалось, чтобы было равномерное перемешивание вот этих полезных бактерий во всем объеме молока. Вот это вот очень важно. И укутываете и ставите в теплое место на кухне. Или можете использовать йогуртницы. Это очень красиво. Это дозированная йогуртницы. Они там специальный механизм под, подогрева, вот а приготовили там 5 не там шесть или восемь стаканчиков на всю семью приготовили сверху там какие-нибудь э, э, воткнули клубнички да и даете красиво приготовленный качественный очень крутой продукт своей семье это же очень здорово мороженое очень калорийное друзья я сегодня не о калориях да, понимаете да если мороженое натуральное молоко, не ем, так, не ем, так как реакция будет тоже со сгущенкой. Ну, я сегодня говорила, Рита, можете, конечно, проверить вот эти вот РС-гены, но они у вас будут в порядке. В детстве пила молоко... Угу. Так, вижу, вижу, делитесь. со мной. У меня соседка 93 года, пьет молоко ежедневно. На сегодняшний день на ходу и в полном здравии. Это значит, она не позволила своему организму уйти в гиперпаратиреоз. Она дает должное количество кальция, витамина D и у нее сохранные кости. А не такое, что в 70 лет повернулась в сторону, ответит на вопрос и хруст-хруст, два позвонка поломались патологический перелом позвонку позвонку угу. вижу вижу вижу вижу ну что друзья а -а -а, еще почитаю вопросики ваши у меня генетическая непереносимость лактозы очень люблю молочку. Оля Таран, вам придется переслушать сегодняшнее мое выступление, потому что ваш э, ответ на ваш вопрос вот в этом выступлении. У вас не генетическая непереносимость. Гены, которые кодируют вот эту лактазу, лактазу они целые здоровы. У вас особенность с геном регулятором считывания. Вот тот вот, э, э, ген, о котором я сегодня говорила в лекции. Но это. Не... Это значимо. Но если вы спокойненько используете молочку, не так значимо. Значит, вы гетерозигота по этому битому гену. Еще раз переслушайте. Да, спасибо. Благодарю за подробные лекции доступным языком. Спасибо вам большое, да море информации ценной. не люблю само молоко но кисломолочный пожалуйста наташа вот кисломолочный это важно просто даже для того чтобы не было дисбактериоза и остеопороза угу, угу. тренинги в болгарии спасибо юра напомнил по поводу тренингов в болгарии а, юра можешь найти ссылочку друзья а, видите что-то не готовая Значит, мы, мы планируем крутой тренинг в Болгарии. Он настолько крутой, что я решила провести его самостоятельно. Мне самой нравится, мне самой нравится наше расписание, и я очень-очень хочу сама проехать по этому маршруту. Соответственно, мы с вами, мы с вами увидим три местности в Болгарии. Сейчас я вам прям ссылочку дам и сама ее открою. Так, вот вам ссылочка. Ctrl V. Вот. И вот я вам сейчас покажу подготовленную приглашающую страничку. Это будет в апреле, друзья. Это будет тренинг в Болгарии. В Болгарии уже будет тепленько, но в море еще, конечно, нельзя будет купаться с 3 по 12 апреля. Мы с вами посетим Варну, термальные источники Арбанаси и термальные источники Павел Баня. Только лучше, только лучше. Возьмем примерно 20 человек. Мы с вами почитаете, зачем, кому. Вот, я вам просто расскажу ну, условия. Стоимость самого тренинга, ну, ведь 300 евро. Но у нас же есть еще проживание переезды между городами экскурсии и так далее поэтому вы можете выбрать ли ну либо там пакет от 950 евро либо пакет от 1140 евро в зависимости от того какое вы проживание выбираете вот и что у нас что входит туда подробнее нажмите и вы увидите просто расписание вот этих вот цен что куда и зачем а мы с вами пройдем сейчас виртуально виртуально что там будет ну во-первых смотрите уроки когда я вам буду эти уроки выдавать да когда угодно в основном когда мы переезжаем из города в город или другие удобные места у нас с вами вот сколько уроков будет и жиры и детоксикация и физические нагрузки и курс потребительской грамотности и белки и углеводы и королевская осанка и витамины вот а, а... Сейчас, сейчас сейчас у меня будет помощница Яна Проценко и что это будет у нас за путешествие? Смотрите, мы собираемся 3 апреля, это отлично. Я была в этом отеле, я прям хочу жить в этом отеле. Отель называется Палас, это Варна, и там будет организационное собрание, вам понравится. Да есть где ходить по берегу моря а мы будем заниматься в конференц-зале и так далее будет обзорная экскурсия по варне ведет эту экскурсию совершенно невероятная олечка Недорубова. Не и не знаю это тот человек который так расскажет о варне что вы в нее обязательно влюбитесь вот это наш замечательный отель просто полистайте прям на берегу моря вот такие прекрасные виды и так далее дальше мы с вами а, перебираемся в арбанасе в арбанасе это 6 7 апреля здесь у нас будет а, термальные источники а, ну, прекрасная местность в общем погуляем Дальше, дальше мы переберемся с вами в Долину Рос, Фракийских царей и, ясное дело, минеральных источников. Это уже будет Павел Баня. Павел Баня, тоже замечательный отель, экскурсия по ошибке. Вот, и много-много общения, с зона и так далее. Тоже можете посмотреть, шикарный отель. И потом мы возвращаемся в Варнечку. Вот, вот такая у нас будет с вами экскурсия. Это будет весна, я думаю, что интересно, я показывала свой экран или сейчас? Я не показывала экран, сори. Это друзья, вот не показывала экранчик, ну вот, вот приглашающая страничка, вы все, все, все здесь можете увидеть. Вот сбросила вам, сбросила вам расписание, хорошо? Ну забыла переключиться, извините. А, да как, как, как начать с нами общаться еще раз ценный экран сценный экран все что от вас требуется прочитать эту страничку записаться в лист ожидания все больше ничего не нужно там когда запишетесь в лист ожидания вы просто начинаете общаться с дмитрием дмитрий вам все расскажет покажет как купить тур из вашей страны ничего сложного окей? ну и напишите кто поедет чтобы я знала сколько будет людей а Юрведа говорит, молоко только утром и вечером по стакану и с куркумой после секса стакана кисломолочку только после обеда. Хорошо. Так, я поздно присоединился, готов переслушать, покупаю у коровы молоко 10 литров на неделю, на трех человек. Отлично. Всю жизнь по утрам пью чай с молоком. Мне казалось, что это, что из-за этого не могу похудеть. Оказалось, что казалось, да? пьет чай с молоком думает что из этого не может похудеть надо смотреть на углеводы друзья мои не можете похудеть это значит передозировка углеводов каждый божий день каждый божий день я люблю молоко не могу пить так происходит сдутие и тяжесть это от лактоза кисломолочные продукты идут на ура вы то используйте кисломолочный сегодня об этом говорил угу. угу. ну вроде бы все да Отличная тема. Мне нравится, что вам нравится, друзья. Все, тогда записывайтесь на тренинг в Болгарии, просто поговорите, пообщайтесь. Мы сделали условия, чтобы до 15 марта мы узнаем, что у нас по ковиду. Вы узнаете, что у вас по ковиду, что вам нужно будет, чтобы пересечь границу. Вот, если до 15 марта вы понимаете, что у вас что-то не получается.